Вы подтянули силы, за которые нужно заплатить. Всего-то попросили половиной литра пива, 150 рублей, ну 200. Запомните, такие знаки никогда не бывают просто так. В магазине взяли что-то лишнее, это не вам. Захотелось резко, вот прямо до умопомрачения чего-то, я же объясняла это, это не вам. Запомните это навсегда. Вы подтягиваете силы, вы контактируете с этими силами, даже если то, что вы не знаете, кто они такие, они не разговаривают с вами на русском языке, это не значит, что они вас не ведут и они вам не помогают. Не присутствуют. Не пиво им нужна, а энергетическая его сущность, конечно же. Энергии попросили чуть побольше. С вас уже брать нельзя. Нечего там брать уже высушены просто полностью до суха, а энергии еще нужна, еще процессы не закончены. От людей брать нельзя, незаконно. Откуда взять? Из биологического продукта. Пиво самый, самый, самый благостный для них материал, они с большим удовольствием пива, с медом, то что надо. Просто на землю под дерево вы, вы, вы, вынимаете, да? это когда дары, там, например, чертям-бесам приносятся на перекрестке, там положено ставить в бутылке, а языческим богам выливается на природу, то есть из природы пришло, в природу ушло. Таким образом мы восстанавливаем равновесие, и высвобождается запертая энергия. Будьте внимательны к знакам. Коллега Регина сегодня показала, как это бывает, когда вы не только внутри самого себя прогоняете руны и магические символы, но и прикасаетесь к ресурсам богов по одной простой причине, что, возможно, у вас не хватает ни сил, ни знаний, как справиться с этой задачей. И тогда, конечно, силы высшие вам помогают. Но помните, никогда ничего не бывает просто так. Даже когда вам рассказывали, что ваш христианский бог вас любит просто так, поверьте, вам вас грубо обманули. Ничего никогда не бывает просто так, и оплата будет. Вернее, христианский бог -то, может и любит просто так. А вот эгрегор, который создан паразитирующими на его имени, ничего никогда просто так не делает, и всегда оплата будет. Скандинавские боги, боги чести, они не лгут, они сразу говорят, дай это, принеси туда-то, посади то-то, сделай то-то, купи это. Четко, конкретно и без всяких белых одежд. Да, поэтому слушайте знаки, помните, если вам что-то вдруг резко захотелось, а вы работаете с какой-то определенной силой, это не для вас. Если вас вдруг куда-то повело внезапно, значит, вы должны слушать свою интуицию и не совершать по плану, действуйте по интуиции. Верьте своим снам, доверяйте своим ощущениям, Доверяйте своей интуиции, и тогда своего бога, своего покровителя среди скандинавского пантеона он богат. Я вам обязательно о нем расскажу. Так вот среди этого пантеона вы непременно найдете Это даже не покровитель, это наставник, это учитель. Поверьте, это значительно лучше, чем просто какой-то обережник, который вас просто бережет, чтобы вы выжили в этом мире. Важно не только выжить, но еще и победить. Воины должны уметь побеждать, а значит, нужно не только обережнить, но еще и учить.